Приветствую вас, девы. Сегодня посмотрим, что принесет вам месяц октябрь, какие будут энергии этого месяца. Ну, начнем с того, что первое число будет достаточно интересным. Большинство людей вы могут ощутить на себе как желание потакать своим прихотям, своим слабостям. Для вас это будет тема, связанная с денежками и восьмом домом. Ну, смотрите, не рекомендуется в этот день брать в долг, не рекомендуется слишком много тратить денег, иначе можно переоценить свои возможности. Также это может быть и тема секса. Ну, пожалуйста, на здоровье, как кто хочет, а пусть такие вы проводят. Неожиданные знакомства в этот день могут быть краткосрочными и не иметь долгосрочных перспектив, поэтому Едем дальше. Дело выводы едем дальше. Меркурий. Меркурий – это ваш правитель. Наконец-то он меняет свое ретроградное движение на прямое, со второго числа он идет по вашему знаку. Ваши мысли наконец-то раскрываются, вам легко мыслить, легко соображать, легко строить фразы, легко коммуницировать с окружающим. Все легко поддается анализу, и вы четко выстраиваете план на свое ближайшее будущее. С 7 числа складывается еще максимально благоприятный аспект, который будет помогать вам принимать правильные решения. С 10 числа Меркурий перейдет уже в ваш дом денежек, в весы. И, конечно, наверное, здесь усилится ваша активность для тех, кто занят в сферах продаж. Будет легко договариваться, выводить людей на Ту линию которая вам нравится также вам будет легко подстраиваться под другим будет легче строить конструктивные договора и наверное это еще указание на то что заработок может быть связан с информацией коммуникации а также передвижениями в это время наконец-то можно устраиваться на работу можно покупать различную технику автомобиля в этом меркурий будет вам помогать с 10 по 12 этих несколько дней будут особенно важны потому что будет складываться сразу несколько напряженных аспектов первое это меркурий оппозиция юпитер значит ни в коем случае ни в коем случае не берите в долг не одалживайте, никому ничего не обещайте в это время, поскольку выполнить это будет крайне сложно. Также сами можете быть обмануты. Второй аспект, он особенно будет важен для мужчин, поскольку будет формироваться между Марсом и Нептуном. Нептун для вас будет находиться, ну, он давно уже у вас там находится, в противоположном доме партнерства. Марс связан с... Тема карьеры. Что касается карьеры главных высших целей, здесь, возможно, некоторые обманы могут вас подводить в некоторых моментах. Ну, из плюсов здесь есть то, что 13-14 будет период поддержан благоприятным аспектом от Сатурна. Ну, считайте, от вашего партнера, партнерства к Венере. Это говорит о том, что ну, может быть благоприятное влияние со стороны ваших близких женщин. А также могут быть еще и благоприятные условия для того, чтобы заработать денежки. Или же деньги вам будут приходить с легкостью. Можете рассчитывать на подарочки. Вот такие вот выплаты хорошие получение денег ну это всегда приятно тем более что еще 18-19 добавится здесь положительный аспект от венеры к тригон от венеры к марсу при квадрате к плутону это конечно время таких страстей на вас это не особо будет похоже ну почему бы нет я думаю, что в это время есть шанс как-то улучшить свое материальное положение, улучшить свое положение в карьере, получить какие-то очень выгодные предложения. Как-то хватит у вас для этого сил и возможностей. 20 23 вам состоится несколько интересных событий. Ну, как минимум Сатурн станет прямой. Это для вас шестой, по-моему, дом. Да, шестой, связанный с работой, со здоровьем. Значит, как-то начнут дела уже потихонечку выравниваться, но только-только лишь начнут. Все, что связано с консультационной деятельностью, может претерпевать некоторые изменения. Тут будут еще определенные сложности. Что тут у нас... Меркурий сделает тригон благоприятный аспект Сатурну, поэтому, что касается коммуникации, переговора, тоже благоприятный период. Ну, знаете, может быть, кто-то какой-то выгодный контракт заключит, может быть, поменять удачную работу. Что-то хорошее по финансам. И причем этот аспект, он к 26-27 будет усиливаться. И тут еще добавятся дополнительные основания для того, чтобы все получилось. Поскольку Меркурий будет входить в точный аспект к Марсу, который находится в вашем доме высших целей, карьеры, статуса. Дополнительно еще и Солнце у нас 23 числа вместе с Венерой будет входить знак Зодиака Скорпион. Это ваш символический третий дом. Очень актуально для тех, у кого работа связана с постоянными командировками, переписками, передвижениями. Для тех, кто, может быть, ведет какие-то курсы, для тех, кто много говорит, то вот вы можете активизироваться в этот период времени и можете очень много сил уделять своей деятельности, а также еще и взаимоотношениям со своими родственниками. Там двоюродные тети, дяди, тети, ваши там, братья и сестры. <coughs> С ними может актуализироваться темой для возможных будущих встреч. 29 числа не только еще и Меркурий перейдет тоже в ваш третий дом. Кстати, увеличит вашу такую коммуникативную ну, активность, но ну, увеличит, как с какой стороны, то есть вы станете более продуманными, вы станете более, ну, вы, в принципе, и так продуманные, а, ваша речь и мышление станет более критичным, более подозрительным, может быть, даже чем-то более мелочным. Ну, в общем-то, будет с вами немножечко тяжеловато. Ну, такие вот аспекты складываются. Ну, вам от этого плохо не будет. Единственное, что тут важно учитывать, что к концу месяца Венера входит в точный аспект оппозиции а к. Урану. Для вас эта тема 3-9 дома. Ну, это учеба, это путешествие, это что-то связанное с темой логистики, с тем, что приходит издалека. Ну, понятно, что это также тема связана с границей. Здесь, возможно, какие-то неожиданные. Ну, в начале уже следующего месяца. Я не знаю, отъезды или нет. но ну, хотя по Меркурию в оппозиции могут быть Но тут возможно неожиданные возникновения каких то знакомств Может быть даже какие-то финансовые поступления Тоже неожиданные То есть вы не будете на них рассчитывать А может быть возьмете и захотите куда-то поехать И деньги получите и поедете Куда-то в поездку Важную для вас ну, Мы посмотрим об этом уже более подробнее В следующем месяце Здесь наступает у нас время Достаточно таких сложных ну, Кармических событий это и вхождение Марса с 30 числа в ретроградное движение. Для вас это 10, по-моему, дом. Так? Да, все верно. 10 дом. Карьера. Это ваши взаимоотношения с мужчинами, особенно это актуально для женщин. То с ними нужно будет что-то решать. Как-то разруливать ситуации. Ну и это еще и для мужчин ваша собственная энергия. Встанет вопрос, куда ее направлять, правильно ли вы до этого ее распределяли. Могут быть некоторые ограничения. Ну, могу сказать, что для мужчин здесь как будто бы меньше возможностей будет. Может быть, женщинам здесь больше повезет. Но подробнее это нужно все смотреть отдельно. Еще я собираюсь сделать два прогноза на два события в этом месяце. Это полнолуние, которое будет 9 октября и также 25 октября. Октября будет новолуние, которая совпадет с солнечным затмением и совпадет с началом коридора затмений, который продлится до 8 ноября. Очень важные события кармические, поэтому они будут рассмотрены отдельно. Желаю вам хорошего месяца и до встречи в следующем видео.